Вы должны научиться не отрицать ничего, а работать планомерно, прорабатывать все методики, которые есть. у нас есть. А методик у нас, как вы сами знаете, огромнейшее количество, которые при, всем, при всей своей многоплановости тоже связаны друг с другом единой логической основой. Потому что каждая из методик развивает определенную грань сознания, определенную грань таланта каждого из слушателей. По какому же принципу построена эта методика? Принцип достаточно простой. Люди все не одинаковы, это понятно, но не настолько уж они все разные, чтобы невозможно было их классифицировать. Классификацию мы людей для того, чтобы определить предметно навыки и предпочтения их обучения, делаем исходя из следующего принципа. К чему человек более пристрастен? К энергии? его тянет или к информации. Как мы это определяем? Да, на основании того же простейшего принципа, которым я недалеко давно его озвучила. Где внимание, там энергия, а где энергия, там и внимание. Человек будет стремиться в ту среду, которая ему естественно безопасна. Если у человека высоко развиты нижние слои сознания, то есть физическое, эфирное, астральное тело, уровни подсознания, он, естественно, будет стремиться в энергию или в информацию. В энергию само собой. И выстраивать себе и жизненные обстоятельства, да, и окружения, и интересы, чтобы они ему давали как можно больше энергии, ощущений ли, эмоции ли, всего чего угодно. И окружение себе будет подбирать, соответственно, которое будет ему давать возможность переживать энергию в большом-большом количестве. Ни в коем случае не забирать, а давать, давать, давать. категории людей, которые более склонны к информации, они по этому же самому принципу в большей степени будут стремиться к людям не энергетичным, а именно информационным. А информационные слои сознания у нас, как правило, принадлежат не людям, а структурам. Поэтому люди, склонные в большей степени к информации, чем к энергии, Склонны к одиночеству, склонны к самосозерцанию, к рефлексии, склонны скорее почитать, чем послушать и так далее. И две эти категории людей имеют разную заточку сознания. То есть фокус внимания у первых находится на уровне подсознания, а фокус внимания у вторых находится на уровне либо ментального тела, либо стремится к сверхсознанию. Физическое состояние и тех, и других точно так же оно разное. Потому что если человек живет в определенном поле, информационном, например, да, оно не предполагает активное общение с другими людьми, то тот же самый принцип где энергия там и внимание где внимание там и энергия будет естественным образом развивать его ментальную сферу сознания но при этом у него будет атрофироваться сфера эмоций и ощущений то есть эти тонкие тела будут у него энергетически объединены или больны то есть низкий уровень чувствования как показатель да? низкий уровень или неправильная эмоциональность как показатель И такие люди, естественно, сталкиваются с большими проблемами, приходя в школу, с тем, что они плохо чувствуют. Столкнулись с этим? Да. Плохо чувствуют. Не потому что... Вот сидит рядом с, с, с тобой энергетичный человек, который описывает свои ощущения так, что ты сидишь и думаешь, ну я тупой. Вот я тупой, как он это все чувствует, что я -то ничего не чувствую. Было такое было такое. В то же самое время мы добрались до более высоких курсов и этот информационный человек, преодолев свое самоуничижение, начинает понимать, что на ментальном теле, на каузальном теле у него огромнейшее количество, как выясняется, возможностей, потому что он и ментал видит и чувствует, он и конструкции разбирает, он и цепочки видит, он и систему себе выписывает по пятерке так, как никто. А человек энергетичный как раз сталкивается с тем, что он этого сделает так быстро, как ментальный человек, не может. Ему надо подумать. Ему надо пропустить через сферу ощущений, ему надо вспомнить, каково это было раньше, и только после этого выдать какой-то результат. А все почему? Потому что его информационные тела не привыкли быстро обсчитывать информацию. Они сначала пропустят через сферу ощущений, и вот там получат результат, обратно поднимут на ментал, идентифицируют это все, и вот только после этого будет готов результат. Было такое? Было такое. Это разные типы психики и совершенно по-разному люди оценивают сигналы внутреннего и внешнего мира. Это не хорошо и не плохо, это просто разные люди и разные системы сознания. У одних в большей степени развита да, верхняя мускулатура, у других нижняя мускулатура, как в спорте. Итак, ствол, который у нас составляет первые четыре курса. Два энергетичных и два информационных. Это первый курс работа с эфирным телом ощущений. Второй курс это работа с астральным телом, телом эмоций. И третий курс информационный это работа с ментальным телом, телом мышления. Четвертый курс, как надстройка над всем этим, это работа с каузальным телом, работа с кармическими цепочками и логическими причинно-следственными связями, присутствующими в нашем сознании. Это ствол. Дальше от этого ствола идут ответвления. Прежде всего это стихийный факультет для тех людей, он предназначен изначально, да? у кого как раз уровень чувствования развит больше, чем уровень мышления. Почему? Потому что стихии невозможно понять разумом. Стихии надо чувствовать. И, как правило, к, к уровню чувствования стремятся именно те люди, которые этот уровень заточили. Ведь это нормально для человеческой психики. Мы, как правило, стараемся заниматься тем, что у нас хорошо получается. А чем у нас получается плохо, мы стараемся не заниматься. Да? Именно уровень чувствования. На уровне стихийного мы учимся чувствовать и управлять стихиями, а также обретаем навыки целительства. Второй уровень, вторая веточка, которая предназначена именно для людей, склонных к логике и анализу, то есть людей и более информационных. Это продолжение основной программы, это тоже некоторое ответвление, да, которое занимается будхиальным телом, именно телом структур и систем, построения структур и систем. Шестой курс это управление потоками сил через подключение к своей структуре и системе, а также умение работать с эгрегориальным пространством. Седьмой курс это умение находить контакты с божественными разумами и божественными структурами. Из ствола плавно вытекает очень мощное дерево, которое которая Скоро станет, я думаю, что совершенно самостоятельной, а может быть останется в рамках этого же общего дерева. Это наша рунная, рунический факультет. Достаточно большой объемный. Первый курс рунического факультета у нас, первый, второй, третий курс это три основных это три основных рунических ряда. Потом мы учимся работать с формулами и с божественными системами, с богами, то есть как информационными структурами, которые нам из Северного пантеона поддерживают этот, эти руны, а также впоследствии это продолжение и окончания рунического факультета это умение читать и составлять рунические формы. В этом году вырастает у нас еще, одно, еще одна ветвь. Да? Это старшие и младшие арканы Тара. Опять же, повторяю, это не гадательная система, я не занимаюсь мантикой, не занимаюсь гаданием, я занимаюсь изменением сознания человека. Для этого заточена наша, наша школа, построена так и Грегор. Поэтому Арканы Тары используются как порталы, раскрывающие сознание, порталы в другие информационные структуры.